Здравствуйте, дорогие партнеры! Сейчас мы с вами разберем, что же такое денежный клонопад. Это общий глобальный маркетинг компании IdealM. Расстановка партнеров происходит сверху, вниз, слева, направо. Все денежные средства распределяются сразу людям на балансы. Накоплений нет. Нет ограничений на покупку клонов. В любой момент вы можете создавать всевозможные стратегии, входить на одно бизнес-место, на два, на три, на четыре. Это ваше полное право. Дополнительно клонопад заполняется клонами из площадок «Идеальный банк», «Турбомани», Mix. Чем больше будет ваших клонов в клонопаде, тем будут выше ваши доходы, так как начисление происходят автоматически на каждый вами купленный клон в вашей структуре до бесконечности. Дополнительно для продвижения вас и всей вашей команды происходит подтверждение активности один раз в месяц в общей глобальной матрице 1 числа. А сейчас мы с вами перейдем на денежный клонопад и посмотрим, как он устроен. Обратите внимание, здесь нет столов. Заполняется сверху вниз, слева направо. Вы видите только статистику, как вам на кабинет, на баланс сыпятся деньги. Итак, обратите особое внимание, то, что идет абонентская оплата 500 рублей в месяц. 1 числа. А это означает лишь только то, что очень выгодно покупать собственные клоны из своего личного кабинета, а не создавать себе дополнительные кабинеты. Чем больше у вас кабинетов, соответственно, вы с каждого кабинета будете оплачивать абонентскую оплату. А если вы развиваете один кабинет, неважно сколько клонов на вашем кабинете, вы оплачиваете абонентскую оплату всего один раз 500 рублей в месяц. И долги на вашем кабинете расти не будут. То есть если вы в какой-то момент не можете погасить задолженности, вас нет в городе, либо вы занимаетесь там своими делами непосредственно, нет возможности оплачивать абонентскую оплату, и вам не набежала на баланс по маркетингу денежные средства, ничего страшного не произойдет, долг не вырастет. Если вам накапали эти денежные средства на баланс, они спишутся у вас автоматически, и вы дальше будете также получать прибыль. Все продумано до каждой мелочи. Есть кнопочка «Слайд», пожалуйста, вы можете просмотреть маркетинг. Покупать собственные клоны вы можете, нажав на кнопочку «Купить». Также вы можете просмотреть свою структуру. Итак, далее мы с вами переходим на следующий слайд, начинаем рисовать и разбирать, как же все здесь устроено. Итак, обратите внимание, что под вашим первым местом, под каждым вашим клоном три места идет заполнение сверху вниз, слева направо. Вы пригласили людей. Все это идет в вашу структуру. Ваши партнеры работают. У каждого из них есть также своя структура и идет заполнение в ее структуру. А для вас это одна общеглобальная матрица. Покупая собственные клоны, они идут сверху вниз, слева направо. Идут переливы сверху, слева, сверху вниз, слева направо. Вы работаете на площадке «Идеальный банк Турбомани double Микс». Все ваши клоны и клоны ваших партнеров идут строго в вашу структуру. Вы в любой момент докупаете собственные клоны, ваши партнеры докупают, все идет в вашу структуру. Вы за свою проделанную работу, за проделанную работу всех ваших партнеров получаете денежные средства сразу на балансе для вывода. Это ваши ежедневные доходы. На нашем денежном клонопаде два вида дохода. То есть приходит срок абонентской оплаты, система сама списывает с ваших балансов 500 рублей, и мы все с вами, независимо у кого сколько партнеров в первой линии, во второй, в третьей, все без реферальных привязок, все на равных условиях, Летим от администрации сверху вниз, слева направо и заполняем пустоты. Таким образом, не важно, большая у вас структура, маленькая, может быть у вас вообще нет ни одного личника, за счет абонентской оплаты мы все с вами будем выходить на доход. Он будет у нас как ежемесячная зарплата. Все, что вы делаете в своей структуре, это ваши ежедневные доходы. Таким образом, вы здесь гарантированно получаете два вида дохода. Начисления идут на каждый ваш клон. Вот представьте, неважно, на первой линии, на второй, на третьей линии расположены ваши клоны. От каждого клона опять же идет с первой линии три пустых места. Три раза по 50 рублей, это вам 150, со второй линии 450 и так далее. Чем ниже уровень, тем больше денежных средств. Это только на один клон идет начисление 4 миллиона 428 тысяч 600 рублей. Сколько будет у вас здесь клонов? Столько вы будете зарабатывать здесь денежных средств сосчитать невозможно, но очень большие деньги, реально очень большие. И вы можете даже здесь создавать всевозможные стратегии. Пожалуйста, если вам нужны деньги, быстро нужны денег, много, вы же можете здесь докупать сразу собственные клоны, вы даже можете приглашать людей сразу не на одно место, вы сами можете заходить, на одно место. Тут же можете купить себе второе, третье, четвертое. И таким образом, если вы будете развиваться по данной стратегии, то есть вход сразу на 4 места, это 2000 рублей, и приглашать людей по этой же стратегии, давайте также порисуем, что будет у вас происходить. Вот представьте, вы пригласили человека... Также на 4 места. Он только купил здесь себе первое место, бизнес-место, вам сразу идет 50 рублей на «Вы-1» и на «Вы-2». То есть сразу 100 рублей вы получили. И как только этот человек докупает себе на 2, 3 и 4, вы получаете за каждое им купленное место по 100 рублей. То есть пригласили человека, сразу вам 400 на вывод. Пригласили себе следующего, вам 400, следующего вам 400. Если вышестоящий спонсор работает по такой же стратегии, вы все будете зарабатывать сразу по 400 рублей на баланс для вывода от всей вами проделанной работы. Чем больше вы людей пригласили в себе в структуру, тем больше ваша юбка, то есть наш маркетинг устроен таким образом – чем больше шире ваша юбка, тем больше ваша структура, тем больше у вас доходов. И все первого числа, оплачивая абонентскую оплату, мы также заполняем общую глобальную матрицу компании, и также все выходим на доходы. Развивайте данную площадку, изучайте маркетинг нашей компании и зарабатывайте очень большие деньги.